Привет, друзья! С вами Михаил Шилов. Продолжаем работу с молотом. Сегодня комплексная проработка мышц кора. Это все ротаторы во всех абсолютно плоскостях. То есть это совокупность всех ротаций во всех плоскостях. С агитальной, фронтальной или как угодно. Это вращение молота над головой. Чем молот будет побольше в радиусу двигаться над головой, тем соответственно сильнее нагрузка будет, потому что будет больше рычага. Поехали. В сторону. Это я в одноименного варианте. Ведущая рука с одноименной ногой. И точно так же работает с То есть ведущая рука с разноимёнными Причем очень важный момент: а вращать можно а, и в одноименном, и разноименном сам варианте, как в одну сторону, вот одноименный, например, так и в другую сторону, и точно так же в разноименном варианте, как в одну сторону а вращать, спереди лево, правой рукой ведущий, как в одну сторону, так и в другую. Ну вот, это позволяет бить по разным траекториям и по восходящей, и по нисходящей, как угодно. Вот. И мышцы коры у вас будут подключаться во всех амплитудах. До встречи. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Пока.